Всем привет, меня зовут Галина, я из города Киева и сейчас создала свой онлайн-курс английского языка и его успешно продвигаю. К Александру Соколову в тренажерку я попала, как это называется, приятным таким вот образом, порекомендовала подругам. Крутая идея очень, потому что, скажем так, в продажах я давно, но, тем не менее, не все знаю, не все понимаю, и э, круто, что сразу можно практиковаться. Вчера вечером у меня появился очень такой э, запрос конкретный, сегодня я получила на него ответ, это просто круто, это супер, потому что э, я бы долго еще думала, как это сделать, а тут мне непосредственно клиент ответил. И Саша докачал этот навык, скажем так, прокачал и объяснил, как правильно это сделать. Рекомендую всем приходить в тренажерку, это реально очень такое крутое место, во-первых, и по, по наполненности качеством знаний, и, конечно же, практика. Когда ученик готов, учитель сюда приходит, и это круто. Да. И что еще хочу сказать, я вообще много говорю, но э, не умею, не всегда говорю, как говорится, конструктивно, вот как раз этому я сегодня тут училась, училась выбирать то, что необходимо сказать клиенту, а не то, что э, я думаю, что он хотел бы услышать, да, скажем так, и э, познакомилась с прекрасными людьми. Плюс, что еще могу отметить, кроме практики и того, что э, Саша крутой тренер, это чувствуется и по подаче, и вообще э, по тому, как он э, включает быстро нас, потому что утром включиться не все готовы, если не было, скажем так, э, тренировки спортивной и еще каких-то занятий, то не у всех мозг включился, вот у Саши быстро нас включил классно, что из разных городов, я так понимаю, люди могут потренироваться, я первый раз сегодня была, буду приходить, буду себя мотивировать вставать пораньше, несмотря на то, что сейчас карантин, и очень еще хотела отметить, что все мы думаем, что мы такие единственные, скажем так, как правильно сказать, непрофессионалы, да, вот у нас была сегодня, ну, тоже э, мой оппонент э, Наталья, и ей было трудно еще, наверное, чем многим может быть, а может и еще кому-то труднее было, но, в общем, момент в том, что пример показан, и мы теперь знаем, что не мы одни такие, не умеем там, или можем говорить нам страшно и так далее, и вот в таком, э, в коллективном разуме, сотрудничестве, очень классно, в такой коллаборации достигаются крутые результаты. Саш, большое спасибо. Я всех, всем рекомендую, да, приходите на курс к Саше, вот тренажерка, она сейчас без оплаты, 7 дней, подключайтесь в телеграм-чат, и, в общем, это круто, это действительно круто, даже для продвинутых продавцов, тренеров сейчас время менять все, и здесь вы можете это все поменять и понять, куда вам двигаться, какой вектор держать.